Я вас приветствую мои дорогие подписчики Я очень рад тому, что смогу рассказать вам Точнее показать о таком простейшем рецепте Как крем-суп из брокколи Оставайтесь со мной Подписывайтесь на мой канал Не забудьте поставить лайк под этим видео А мы начинаем Итак, что же нам понадобится для приготовления крем-супа Так, Нам понадобится примерно килограмм брокколи Нам еще понадобится лук-порей Примерно 50 граммов лука 30 граммов сливочного масла, это порядка 1 столовой ложки, 10 граммов листья петрушки, примерно 6-7 зубчиков чеснока, немного мускатного ореха, чуточку оливкового масла, соль, перец по вкусу. Первое, что нам нужно сделать, взять большую кастрюлю, добавим примерно 2 литра воды, ставим на плиту, доводим массу до кипения и добавляем пол столовой ложки соли. Тем временем мы нарежем репчатый лук и лук-порей Нарезаем пополам Теперь нам нужно лук промыть под проточенной водой, чтобы убрать всю грязь Далее нарежем репчатый лук Берем сковороду, нагреваем ее и на раскаленной сковороде добавляем немного оливкового масла и обжариваем лук с пореем. Далее нарежем небольшими кусками чеснок. К луку добавляем чеснок. Затем петрушку Уменьшите огонь до минимума и готовьте на медленном огне Примерно от 8 до 10 минут Далее возьмем брокколи и нарежем на соцветия Вода закипела, закидываем брокколи. И варим брокколи около 6-7 минут на очень сильном огне. До готовности. Добавляем соли. Как проверить, что брокколи готовы? Просто прокалите ножом или вилкой. Если с легкостью прокалывается, значит готово вот теперь блендер переложим приготовленную брокколи сюда же к броколи добавляем смесь лука и порея Добавляем немного мускатного ореха. Хочет, прям половинку. И примерно 600 миллиграммов горячего ароматного бульона, в котором мы варили наш брокколи. А теперь мы пробьем блендером. Уф, запах просто невероятный. Теперь нам нужно все это попробовать, чтобы убедиться, что консистенция у нас идеальна. Добавляем чуточку соли и немного перца. И добавляем кусочек сливочного масла. Все еще раз хорошенько пробьем бледен, а затем процежим через сито. Смотрите, дорогие друзья, какая прекрасная консистенция. Посмотрите. Вот и все, друзья. Наш вкусный и полезный суп из брокколи готов. Теперь сервируем. Посмотрите, просто какая красота. Теперь добавим что-нибудь вроде ложки сливочного сыра или сметаны. Добавляем чуточку оливкового масла. Немного кедрового орешка или любого другого, которого вам нравится. Вот это нам понадобится для украшения. И добавим немного свежего. Брокколи для украшения. Видите, она уже по-другому играет. Она стала более красивее. Вот и все, друзья, наш суп готов. Он делается из самых простых и доступных продуктов. Вы можете вместо свежего брокколи добавить замороженный. Ничего не изменится. Главное, долго не варите брокколи, иначе он перестанет быть зеленым. Соль солите до тех пор, пока он не будет у вас вкуснее, чем был до этого. Все очень просто. Ребят, я засекал время, у меня ушло на это все. 15 минут. Это очень быстрый рецепт. Теперь все это попробуем. Ребят, это нереально вкусно. И что самое главное, очень полезно. А на этом я все. Если вам понравился рецепт, поддержите мой канал. Ставьте лайк под этим видео. Обязательно подписывайтесь. Нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Желаю удачи вам на кухне. Всего хорошего. Пока.